Для решения проекта по благоустройству вот этого гибного участка обратился в фирму Землечист. Большое спасибо. Справились, И что с проектом, что сработали. Замечаний практически нет. мелочи решили на месте. Большое спасибо, ребятам. Впредь будем обращаться к вам. И много.